Здравствуйте, дорогие мои девушки и женщины, кто смотрит вот такие мои видео про любовь. Итак, перед вами прогноз на моих авторских картах «Океан любви», прогноз на февраль 2022 года, скажем так, любовный прогноз для всех знаков зодиака. Итак, я начинаю. На повестке момента у нас Овны. Овнихи. Итак, здесь мы ложим, что будет, а здесь мы ложим две карты, что не будет. Что будет? Хочу, дорогие мои, сказать, что Овнихи, особенно первая неделя февраля, Даст вам очень большие импульсы, очень внутренние конфликты с, вообще с внешним миром. То есть какой-то будет дискомфорт, и вы его будете с ним, так сказать, делиться с ближними людьми, с любимыми мужчинами. Смотрите, что будет. Карта ревности. И ты сама больше в себя смотришь, ты сама мало отдачи какой-то даешь или даешь, но тебя саму это раздражает. То есть что будет? Будет э, такой всклокоченный месяц в теме любви. Э -э, тревожные, я бы сказала тревожные. Ну что я в таком случае скажу? Ну, берегите отношения, потому что к вашему знаку Венера будет в квадратуре. И это, в общем-то, может дать вот такие дискомфорты. Э -э, Люблю-не люблю, вот такие. Чего не будет? Не будет какой-то надежды и не будет ощущения, что у вас длинные долгие отношения. То есть, в принципе, эти карты подтверждают эти карты. То есть, внутри у вас будет нестабильность, нестабильность в дальности отношениях, отношений, нестабильность в надежности. Может даже, в принципе, дорогие мои овних, я хочу сказать, что февраль может дать вам разрывы мне трудно сказать кратковременные или долговременные разрывы с любимыми но все очень сильно зави будет зависеть от вас как вы сможете э выдержать вот такой удар квадратуры вот эту внутреннюю некомфортность когда раздражает все и вся как говорится вот такой прогноз надеюсь все кто сейчас посмотрел теперь знают как как действовать дальше, как идти дальше и как, как все-таки стараться сохранить отношения. Теперь на повестке момента у нас тельцы. То есть наши тельчихи. Хочу сказать, дорогие мои тельчики, что, э, ну, в общем-то, неплохо. В общем-то, неплохо. Почему? Потому что каким-то образом Венера и у вас в гостях, можно сказать, присутствует тоже. Просто первую неделю может немножечко какие-то такие нестыковочки быть, э, какие-то непослушания в теме любви то ли со стороны вас то ли со стороны вашего мужчины но в общем-то смотри, смотрим что говорит океан любви голода что будет будет ощущение что эти длинные это длиннее длинные отношения но очень интересно на второй части месяца ложится а, враг против то есть кто-то может выкинуть в свет, выкинуть какую-то ложную информацию или сплетни. Или вы начнете... Ну, вот сплетня, а вы пойдете и начнете искать правды, допрашивать мужчину, терзать его. Э, вот, то есть, ну, я бы не советовала большие допросы тут устраивать, потому что враг против, у вашей семьи есть какой-то враг, то ли это родня, то ли это друзья, то ли это бывшие чьи-то ваши или его... То есть второй месяц могут быть какие-то такие провокации. Вот это будет. Что не будет? Не будет ощущения, что ваши отношения на какой-то грани разрыва стоят. И не будет больших скандалов. Вот это мне нравится. Теперь информация для наших дорогих близнечих. Наши близнечихи. Дорогие мои, тут у меня, в общем-то, короткие получаются информационные такие выплески. И тайминг, ну, не стоит мне тут делать тайминг. Давайте вот так, пока что. Итак, близнечики, что будет? а Что не будет? Ну, хочу сказать, что... Что я тут вижу не так что все просто особенно первая часть месяца может дать определенные разногласия в теме видите тут денежки нарисованы это такие но ну, как все карты они зашифрованы. вот два цветочка вы со своим мужчиной как два цветочка два веселечка тут три денежки тут одна большая то есть, может быть, он скажет, давай там деньги вот чуть-чуть подкопим, и вот мне надо на это. А вы говорите, нет, давай вот лучше вот на это. То есть, первая часть месяца может дать разногласия в каких-то денежных целях покупок, скажем так. Ну, ну вот у кого-то одни цели, у другого другие. То есть, может произойти тема неконнекта, Трудно когда договориться, и это, знаете, как лебедь, рак и щука. Один в одну сторону тянет телегу, другой в другую сторону. Вот такая первая часть. Вторая часть месяца дает страстные отношения. Тут и секс, и все. И такие, ну, может даже и признания. Ну, но они на фоне вот какого-то слома, излома, вот на грани. да На грани вот вспыхивают такие чувства, то есть вы наконец-то в кон концу месяца вы понимаете, что из недоговоренности как про какие-то покупки, но ну, не стоит терять партнера. Это что будет, что не будет? Не будет больших ревностей и не будет тогда, когда человек издалека как-то вас рассматривает или что. То есть вторая часть месяца он станет для вас ваш партнер более натуральный. Более естественные. Хочу сказать, если близнецы иногда смотрят это видео, те, кто не познакомился, но скажу так, вторая часть больше заточена на тему познакомиться, если вот уже так. Наши очень домовитые, наши мудрые, часто рачихи, рак. Знак Зодиака. Рак. Итак. Хочу сказать, дорогие мои, что в феврале к вам, у вас в оппозиции находится та самая Венера, которая отвечает за ту самую любовь. Поэтому хочу сказать что весь месяц может иногда вас, именно вас подкачивать, ваши сомнения, любят, не любят, вот внутри такая качалочка может быть, особенно первую неделю, то есть может так. То есть смотрите, что будет первые две недели, карта секса, то есть как бы, может быть, надо меньше копаться в рассуждениях, а вот больше любить друг друга, ловить моменты, когда мы рядом. Вторая часть месяца дают такие ну, сильные страсти. Я бы сказала, что, может быть, за счет даже, уж, извиняюсь, каких-то таких постельных отношений, вы сможете и будете сохранять любовь. Потому что если вы начнете разбирать что-то вот в каких-то разговорных моментах, в каких-то философских моментах, так. Тут вы можете схлестнуться, и ваш мужчина вам может выдать момент несогласия с вашей точки зрения, точкой зрения, и вы можете немножко тут взорваться. А можете, как водичка, обидеться. Водный знак он дает обиду, и когда мы затаились, и ничего хорошего из этого, конечно, нет. И теперь хочу сказать, тема познакомиться, ну, скорее всего, последние 10 дней февраля, может быть, да? Это для тех, кто еще на нуле в отношениях. И что, с чего же явно не будет. Не будет ощущения что какой-то стабильности. И, и не будет ощущения, что... Вот, ну, вообще две карты, ну, в принципе, они где-то похожи. То есть будет... Ну, сейчас объясню. Не будет ощущения, что вы нужны, хотя на самом деле оно есть, но так на вас <coughs> будет работать оппозиция Венеры. То есть у вас будет внутри такое ощущение, пусть он докажет, что он меня любит, а вот мне что-то кажется, что он меня не любит. Вот такой внутри кризис, там, можно сказать, такой любовный кризис внутри. На самом деле, может быть, он, его так и нету, но вот вы сами можете его раскачать и раскачивать. Надеюсь, дорогие мои рачихи, вы поняли теперь, как сейчас, вот в феврале, сохранить свои отношения. Теперь на повестке момента наши львицы. Ох уж эти огненные наши львицы. Итак, прогноз на февраль 2022 года. Надо привыкнуть уже новая цифра у нас, да? Итак, что будет и чего не будет. Так, так, так, так, так. Ну я скажу так, что будет. Карта трудности, какой-то грустный, то есть какая-то особенно, дорогие мои июльские. Июльские львицы, будет какая-то грусть, ощущение зажатости, ощущение недопонимания, ощущение внутреннего холода, и отсюда какие-то претензии могут быть, а может обиды, а может такие ненужные философии, а вот что ж он меня не радует, а вроде все неплохо, а вот что-то как-то вот, чего-то не хватает. вот То есть эта карта, когда грустно и чего-то не хватает. Кстати, обратите внимание, тут фиалки. Фиалки считаются, ну, не всегда удачный цветок для любви, как бы я так вот читала, слышала. И тут нарисовано три фиалки. То есть, дорогие мои лица, я прошу вас в первой части, особенно, месяца, потому что качать будет, смотрите, что будет. И грусть будет, и вот такие американские горки в отношениях. То сильно, то очень слабо, то сильно. Перекаты такие, Да. Может быть, я советую вам не задуматься о наличии третьей персоны, и, не, и чтобы у вас не получился как бы вот треугольник любовный. Надеюсь, вы сейчас все поняли. В теме познакомиться даже уж и не знаю, где тут лучше. Ну, наверное, может быть, маленький кусочек февраля в конце, в конце, может быть. А теперь для тех, кто... Эм, что в отношениях что чего же явно не будет не будет такой эйфории не будет влюбленности не будет легкости в отношении и не будет что кто-то будет вам мешать то есть не просто но никто не лезет и никто не ставит палки в колесах э, возможно это какие чьи-то свекровки отошли и занялись своим делом да может быть, его друзья что-то не будут ему там про вас говорить, то есть обращать на вас внимание. То есть это хорошо, хотя бы не будет врагов. В это такой непростой немножко, скажем так, период. Дорогие мои лица, буду благодарна за лайки. Теперь на повестке момента девы. Ох уж эти наши девы, прагматичные. Дорогие мои девы, иногда вы за погоней за материальным комфортом можете не заметить, не раскусить истинные чувства мужчины к вам. То есть думайте, когда, в какой период у вас на первом месте ваши материальные такие амбиции. Итак, что будет и что не будет? Вообще скажу, в принципе у Дев не так плохо, но может быть вот заранее я гласила карты. То есть неплохо, но что-то качается, может быть качается, потому что там напротив Нептун. То есть качается качаться может из-за завышенных ваших целей и ваших претензий к своим партнерам. Вот. И что будет, вторая часть месяца, вы можете на фоне каких-то своих эгоизмов, и он скажет, начнет защищаться, и вы начнете, может быть, поджимать своей теме, задвигать его к своей теме. То есть вот тут могут быть такие немножко ругачки. Эта карта подсказывает, смотрите, что... Ну, не обязательно, что из-за денег, может быть, из-за какой-то поездки, может быть, из-за интересов детей, может быть, из-за родни можете поцапаться. Для тех, кто не познакомился, предлагаю знакомиться в первой части месяца. И чего же не будет? Не будет, когда враги лезут, и не будет больших конфликтов из-за денег, из-за материальных каких-то моментов. Потому что то ли вы недавно что-то купили и успокоились на чем-то, то ли вы в процессе накопления, когда еще долго там до этого накопления, вы живете в каком-то уже посаженном укладе жизни. Вот так скажу. момента. Наши интересные, часто воздушно качающиеся, вы же воздушные весы. Итак, что будет, а чего не будет? Будет фортуна, первая часть месяца. Фортуна. То есть, дорогие мои, кто не познакомился, конечно, круто вот тут и вообще весь месяц можно знакомиться, но учтите, может быть, даже первое, первое свидание пройдет как-то не так, как вам хочется, как-то через пень-колоду или кто-то будет вам мешать, ну, как вариант, да. И поэтому эм, ничего страшного. То есть если вы познакомитесь, особенно первая часть месяца, где находится колесо фортуна, колесо все равно крутится, оно что-то вам подносит или вас куда-то отвозят и задвигает. То есть все равно слово фортуна подфортила, повезло. Но, конечно, дорогие мои весы, хочу сказать, что у вас непросто. Все будет очень непросто, потому что у вас дело в квадратуре идет в феврале, и поэтому... Особенно, я бы, знаете, как сказала, первые четыре дня какие-то они, ну, не для знакомств точно. Кто уже в отношениях, то ну, неплохо, но, я бы сказала так, лавируйте и удерживайте, да, вот. То есть, в принципе, что будет? Удержание будет основное. Это говорит о том, что вы нашли общий язык со своим партнером и какая-то единая тема, пусть это какая-то выгодная или полувыгодная, она вас держит и это очень хорошо, дорогие мои. Я вас просто поздравляю и это будет давать вам внутри частички внутренней гармонии для успокоения. Чего же не будет, уважаемые весы. Не будет, что ты однолюбишь. Будет ощущение, вы будете чувствовать партнера. У вас не будет внутреннего такого сильно холода. И не будет, когда мужчина наблюдает и пытается вас разгадать. Возможно, мужчина будет высказывать все. Эта карта в такой конфигурации, как бы в таком вопросе. Она говорит, что он не будет долго копаться в каких-то ваших умозаключениях. Он будет сразу говорить, что ему надо, или как он видит решение, допустим, выхода из какой-то конкретной ситуации. То есть вот, дорогие мои весы, очень интересно, но сложно. Не просто, а когда в квадратуре Венера, она дает нам такие вот позывы, импульсы, регулярные такие пульсации какого-то дискомфорта. Держите себя в руках. Чуть не сказала, кому после 50, 50 запаситесь валерьянкой. Ну, может быть. Врачи дорогие мои женщины, врачи запрещать запрещают нам психовать вот это все, как раньше мы были такие активные с вами. Вот кто за 50, да? Ну вот, даже те, кто за 45, берегите нервы. Оно того не стоит. Потом все станет и ляжет на свои места. Теперь на повестке момента наши скорпиошки. Итак, что будет и чего не будет? А вообще, в принципе, Венера к вам сейчас... Ну, допустим, мы же вот про любовь, любовный прогноз. Венера к вам в хорошем, добродушном, ну, можно сказать, в лояльном аспекте. И поэтому, в принципе, больших потерь, то есть не будет потери особо, я так надеюсь, вас, вашего мужчины тут нету. Для тех, кто еще не познакомился, ну, возможно... Лучше знакомиться, начиная с 10 числа и до конца. Вот кто с нуля будет знакомиться. И в этой знакомстве в этом будет что-то магнитное, кармическое, необъяснимое, вот такое прям колдовское, что карта колдовства тут легла. Для тех, кто уже в отношениях, есть момент, что когда вас внутри Венера такие даст импульсы ну, любовные, у вас может обостриться такой момент, как ревность, такое собственничество. У Скорпиона это есть. И на фоне ревности вы можете немножко как бы своего партнера под как правильно сказать? подмучить, даже его подмучить. И что будет? Вторая часть надо. Может быть, беречь свои отношения с ним уже с готовым вашим партнером от каких-то сглазов, порчи, потому что это карта магии. Может быть, вы сами займётесь какой-то магией для вас для удержания семьи. Как вариант, я тут допускаю, потому что карта говорит вот информация связана с магией, а вы дальше расшифровываете по-своему, потому что это не индивидуальный прогноз. И чего не будет? Не будет очень больших взаимных таких, вот будет ощущение, что вот хорошо, но импульсом, да? Ну, это неплохо, ничего страшного. То есть таких, ну, это и не такая самая сильная карта, и что если ее не будет, ничего страшного. И не будет соперницы. Вот что хорошо. Но, возможно, если кто-то боится, идет к магу, делает магию, и не будет никакой соперницы. Ну, вот как вариант, да. Но я вас не призываю ходить по магам, не обязательно. Обольшайте сами, обольшайте, будьте красивы, будьте привлекательны для своего мужчины, мужчины или просто сексуальные. А может быть, купите новый яркий халатик, даже если вам за 50, ничего страшного, если вам интересна эта тема, и вы смотрите это видео, даже так. Вот. Чуть не сказала еще купите подсвет халатика пушистые тапочки но ну, не знаю что тут с какого-то фильма кадр какой-то прилетел вот но не будет соперницы мне это уже нравится уже пошли они на три буквы эти соперницы потому что вы сексуальный очень знак теперь на повестке момента стрельчихи наши огненные наши стрельчихи Итак, что будет и что не будет. Вообще хочу сказать, что возможно будут разборки немножко, смотрите, какие-то судьбоносные помехи. Они могут появиться и вследствие разборок из-за денежных моментов, из-за каких-то покупок или, допустим, если вы немножко растранжирились там после или до Нового года, ну, допустим, возможно, вот как-то, как-то что-то, как-то это тоже может выйти причиной какого-то, ну, может, не конфликта, но, во всяком случае, обсуждения, которое может вам не понравиться. С другой стороны, дорогие мои стрельчихи, я советую вам самим тоже тут проследить за своими текстами, что вам нравится, что не нравится, и, может быть, задумать, в какой период, если муж устал из работы пришел, а мы начинаем ему рассказывать, что вот нам не понравилось, а, может быть, это такой день, когда он на взводе. И вообще, конечно, судьбоносные такие помехи. Это глобальная карта. Это говорит «Будь внимательна. Первая часть февраля» может внести серьезную трещину в отношениях, потому что судьбоносная, видите, как красивая такая то ли сакура, то ли что, вот веточка, и с нее листики падают, и цветочек падает, кто-то разламывает ваше красивое дерево, вашей любви, ваших отношений, кто-то разламывает, такой может даже невидимый, может привет из прошлого, привет может из прошлой его инкарнации или вашей, вот. Вторая часть месяца хорошая, что будет тут неплохо. Для тех, кто не познакомился, хочу сказать, что вторая часть месяца хороша для знакомства. Очень. И чего не будет, что мои карты рассказывают. Ну, наверное, не будет времени вам включать ваш большой свой эгоизм, вы будете вовлечены в какой-то процесс Меньше будете на себя и в зеркало, и вовнутрь смотреть себя. Может быть, будете заниматься спасением вашего союза и ваш дом, ваша крепость. Если есть мужчина, на нем же тоже сколько держится в этом доме, да? То есть и не будет... Ну, вторая карта немножко противоречива. То есть даже не будет ощущения, что там супер ты нужна. Но будет ощущение, что вы сами сможете разруливать и спасать, и тянуть на себе какую-то долю, какую-то вот... Ну, не только что обязанность, у нас у всех есть обязанность, но вот как будто еще из-за него что-то взвалили на себя, и как будто сохраняете любовь. Как это расшифровать, вы потом поймете сами. Теперь на повестке момента, естественно, наши... Дорогие мои, вот как раз вот козероги у вас должно быть и ярко, и интересно. Смотрите точно, как ярко и интересно. У вас там любовь, морковь. Этот месяц, дорогие мои козерогши, ваш. Кто не познакомился, идите знакомиться. Начиная с 10 числа, я так сказала. Идите знакомиться. Кто в отношениях. Все радостно, все прекрасно. Даже ангел у вас находится в вашем знаке зодиака. То есть смягчаются сложные вопросы, смягчаются какие-то сложные, острые ситуации. Такие, ну, комфортные, я бы сказала, комфортные отношения, комфортность в любовных отношениях. И чего не будет... Не будет, что ты одна и себя жалеешь. Будет ощущение, что он рядом, он хочет помочь по первому требованию. Но не будет очень, не знаю почему, вторая часть месяца, не надо отношения. То есть не будет, не, вы не будете их строить, отталкиваясь от сексуальных отношений. Это может быть и хорошо, потому что будет такое душевное, духовное единение. Мне оно нравится. И вообще даже хочу сказать, чтобы запомнить этот период, возможно подарить... А, ну там же если день Валентина, допустим, надо какие-то, может, сердечки такие, что-то такое. Что-то такое хорошее подарить вот. партнеру. Теперь наши уважаемые, ну тоже не всегда простые водолеи, зашифрованные такие. Итак, что же будет... Ох, я уже вижу, что будет выяснение отношений. Вот, эта карта, когда мы друг другу, и я права, и он прав, и коса на камень нашла. Ну почему? Потому что, дорогие мои, в вашем знаке находится планета Сатурн, она тормозит, она охлаждает в чем то даже отношения. И кто-то вовремя, если он что-то вовремя вам, ваш мужчина, не сделал, будут вот такие конфликты наезды друг на друга упреки да в принципе упреки и вторая карта непростая которая говорит враг против Враг кто-то хочет подсматривается вашей семьей и Кому-то невыгодно, чтобы у вас был сильный союз, и это надо учитывать. Дорогие мои, в теме познакомиться я бы не советовала в дальнейшем, юном, а может и не юном, в феврале тут как-то ну, слабовато, слабовато. ждите следующий месяц. И чего не будет, не будет взаим. И, дорогие мои рыбоньки, что же у вас будет, а чего не будет в любви? Итак, Венера в этот месяц к вам лояльна. Информация для тех, кто не познакомился. Знакомьтесь, идите в банк. Возможно, вы познакомитесь через незапланированный секс. Уж извините, так скажу. У кого есть свой партнер, все хорошо, все неплохо. Единственная последняя неделя, так как все-таки колесо фортуны, оно где-то 50 на 50 иногда нам выдает эту фортуну. Ну, берегите... Берегите, ну, присматривайте за своим мужчиной, я все-таки хочу сказать, да? Все-таки обращайте внимание, что ему надо, и его интересы, ну, не сбрасывайте со счетов. И чего не будет? Ну, это, наверное, больше информации для тех, кто не познакомился. Мужчина не будет вас издалека рассматривать, он будет подходить и знакомиться. И чего не будет? И не будет ощущения надежности в любви. Вот смотрите, не зря сказала, присматривайте за своим мужчиной. Уж мне сложно сказать, почему не будет. Особенно, скорее всего, у мартовских рыб не будет, потому что там у вас Нептун. Нептун дает много всяких фантазий и всяких разных фантазий. И может быть, если вас, дорогая рыбка, рыбонька посетит вдруг, Тема ревности у вас вот и может быть и такое ощущение. Но не будет этой ненадежности. То есть это может быть внутреннее ощущение, на самом деле все стабильно, все хорошо. Дорогие мои, буду благодарна за лайки, за комментариями под видео. И до встречи!